Доброго времени суток, мои дорогие друзья, у нас с вами продолжение сломанного аттракциона. Короче, у нас тут типа Молтон Фредди, Бёрн Трапы и прочая дичь. короче... О, а! Там полный разъем Я попробовал поиграл, у меня не получилось пройти. Так, фонарик, заводи его нахер. Надо посмотреть, короче, вот отсюда будет Молтен Фредди ползти, оттуда Какая-то подруга будет ходить И вон там он еще сидит Еще один Фредди Который тоже может встать и дать нам Навалять Так, сюда надо кэш положить ему А что с ним случилось? Ну это вот чисто олдскул, да? Ну это я знаю из какого-то ФНАФа Ага Надо будет найти ключ Смотри Единица, ложим монетку И потом начинаются руки, это второе Ладно Что еще есть? Пока непонятно Ну погнали, сейчас пару раз откинемся, блять И будет хорошо Так Ага Это эта дверь. Это там. Repel system. Ага, это там. Все. Опа. Ползет уже, блядь. Пошел-ка нахер ты отсюда. Так, смотри. Какая-то голова, это двойка. Голова, это двойка. Фредди, это тройка. Вот, наверное, тут? А, тут есть Фредди, так. О, вот это она. Тут можно методом тыка. Там еще игра какая-то. Опа, сюда. Что происходит? Что за гром и молния было? Тут, <толкнула> ту тут, тут. Ту -ту. <толкнула> Блять! Тихо нахуй. О, oh, май, ты что такое за чудо? Какой он красивенький. Ага, шкура, блядь, дырявая ползет уже. Ползет он, блядь. ну как кэш отсюда. Нам нужны только нормальные аниматроники. Они дырявые вроде тебя. Так, ну, про него я знаю, что он должен поднять голову. Так, хорошо. А, ну тут, наверное, надо детей корми, да? Блять! он с другой стороны. Пошел накер. Пошел накер отсюда. Этот пока сидит. Все. Отлично. Раунд пройден. Айдёт? Ушла. Он голову не поднимал. Короче, надо просто, блять, в смысле нах? Ходи. Все, ушла. О-о-о! хорошо, хорошо, продолжаем, значит, продолжаем. Блять, хорошо. Не ужас, блять. Вот что сказать. Интересно, а мне дверь нужно будет опять открывать? Походу, да. Пойдем пока в игру играем. Что происходит, блядь? А, идет Пизда, ивановна Ну как гуляй отсюда одного не накормил о Кыш, кыш, кыш, кыш, кыш, нахуй Так, тот сидит Опять? Сколько можно? ты запарил так ладно Тихо Ползет, блядь Фурва Отстань от меня а! Нам здесь такие не нужны Блядь Бернтрап херов Проснулся, блядь Оооо, хорошо, Я потрачу на это много времени. Давайте хотя бы будем кусочками э -э резать мою жопу. Блять, как же бы он меня запарил. Просто это невероятно. Ходи, нам не нравишься. Опять? Этой подрули нету. И этого нету. Опять. Они ж не могут вместе выходить, правильно? Или могут? Так, он голову поднял. Пошел нахуй. Все, опять сел. Да ты запаришь, а? Короче, как только он поднимает голову, это значит, что он должен будет побежать сейчас вот-вот. Голова опущена. Как и он, в принципе. Бля! Что за next level дерьмо? Изда мне Б. Ладно, поехали. Блять, это просто разрывная. Так, спит. Спит, это хорошо. Ну, в плане, когда спит Т Т буква Т. Голову поднял или мне показалось? А вот теперь поднял голову. Бернтрап просыпается. Подождем. Блять, ну и что? Со всех сторон аниматроники-то лезут. Так, еще это идет. Следим за Бернтрапом Или как его там правильно зовут Но ну, он проснулся Ага, поднялся Гуляй, нахуй, дядя Отлично. Раунд 4 вы что, офигели? Можно поменьше раундов? Идет! У, Спит? Пока еще спит. Давай, давай назад. Спит, да? Спит бернтрап? Спит. А, -а, -а вы курил. Он поднял голову. Поднял голову. Тихо. Ка сидит. Но он шустрый, пиздец. Надо, чтобы он проснулся, побежал, чтобы я мог опять все закрыть. Ага. Назад. чего блять а кто стучался только что вы слышали стук это кто там осталось остался последнего еблана накормить Ага, он невидимым стал? Заебись. Мне только невидимого не хватало. Ага, идет, идет, идет, идет. Блядь, как мне это сделать? понять для <музыка> да это бред а курва -а -а -а -а -а -а. тышка кыш кыш кыш кыш кыш кыш кыш Главное на дверях побыстрее Блять, он проснулся Какого хера он там остался? Ладно, будем дальше мучиться Короче, Фредди опять просыпается Этот Бернтрап, блять, как его зовут вообще, не знаю Будем караулить, ждать теперь опять Но у меня там, оказывается, в глазах еще время идет Я не успел закрыть дверь Он меня съел и пришлось все заново начнуть Сюка Но мне нужно ждать, пока он не начнет бежать Правильно? Просто стоим тихонько Пока все спокойно. Ага, ага. Пошел-ка ты нахуй. Кто там? Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук, блядь. В очко себе постучи, дурачочек. Двери, блядь, казенные, между прочим. Блядь, еще и этот Молтон. Или как его? Я-я-я путаюсь в их названиях. Я еще всех аниматроников не выучил Так, этот спит Может, это баг был? Ага, хитро, блять, подожди-ка Ну Чего-то он не остановился Я так понимаю, чем больше пиццы я им даю, тем дольше они стоят, да? Давай так. Раз, два. Раз, два. Ага, все, я понял. Давай пошли. Раз, два. Раз, два. Проснулся. Проснулся. Так, осталось добраться до той комнаты, я так понял. Сейчас мы ждем, пока он... Ох. Он же проснулся? Вроде голова опущена еще Но он уже вот почти-почти просыпается, да? У меня надо ключ теперь У меня времени осталось 6 минут 6 минут 6 минут Нет там никого? Давай вставай уже. Да получить ключ от комнаты и монетка мне нужна. О, вот сейчас он поднял голову. Значит осталось чуть-чуть. Но как-то все поутихло, заметили? Прям. А мне не нравится такая тишина, нифига себе Там была хотя бы мелодия, развлекающая меня Ага Ну, ну тут Другое Другое дерьмо, которое меня развлекает Да? Фреддич Этой подружки нету Ага Чуть дверь не открыл Тар, -тар, -тар, -тар, -тар, -тар, тар Стрелок хуев Посиди иди Подумай о своем поведении Так, тройка это слон Мне нужен слон Ага, сразу вот так вот ключ И что здесь? И что он мне даст? Так, а что это? Ой, пизда. Пизда, пизда, пизда, пизда, пизда. Нет, Бэйм! Снесла твое лицо. Если мне придется проходить это сначала, вы меня уж простите, я не буду. Я потратил час на это говно. А то и больше. Бля, да вы прикалываетесь или что? Да нет! Нет, блядь! Какого члена соса? Ладно, я даю последнюю попытку этому дерьму. Короче, с десятой попытки у меня получилось. Мне сказали забрать свой приз в прожекторной комнате. Но прожекторная комната это там. Ну там, за углом. Сейчас Бернтрап проснется. Мы его закроем, дадим ему пиздюлей. И, может я неправильно его называю, вы меня исправьте, если что. Ну я как прочитал, то и сказал. Или я перепутал их пистами? Молтон Фредди. А там Хелпи стоял, маленький, который... Ага. Очнулся, ебать. Иди-ка, ну, аху, отсюда. Укорекла малое. Проджектор Руми, правильно? Шли быстрее И какой тут приз? Да ну нахуй Да нет, я не буду заново эту хуйню проходить Это бред, блять, ебучий Просто без сохранений, блять Это опять заново проходить, блять вы прикалываетесь, блядь. Когда-нибудь когда это видео выйдет, блядь. Но чувствую, не сегодня. Да, ну в пизду. Все. Спасибо за просмотр. Короче, погнали. Пробуем еще 10 тысяч раз. Не знаю, что у нас получится. Мы там нажали. И вот я первый раз не заметил, а сейчас заметил. Опа, проснулся. Походу, нет. Кто-то идет. Кто-то идет. Я так понял, сохранений в игре нету. Слово совсем, блядь. Край бэби. Край нету. Тихо. Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля Уходи Уходи, дверь закрой У меня теперь другой Аниматроник в жопе массовой Чего? Блять, Фредди проснулся Ну все, сидим ждем теперь опять Я нажал на кнопочки, а что дальше-то? А времени у меня осталось 3 минуты на что? Он ударит в эти, и что будет? Ага, идет, идет, идет Да идет, блядь Ходи, уходи Уходи, тебя не ждали Ты нам не нужна здесь Край, бэби, край Падай через край Или он просто, время закончится, и он даст мне пизды вот этими колотушками Возьмет мою голову, так. Шлеп! И как бы все на этом? На всякий случай, Куда ты, блядь, подкрался так близко? Ну-ка, кыш, кыш-кыш-кыш-кыш. Голум кер уже металлический. Пошел -ка ты нахер. Главное, чтобы сейчас не открыть дверь, и чтобы Фредди сейчас не встал. А то знаешь, так дверь открываешь, а Фредди бежит на тебя. Ну как, Фредди, Бернтрап. Давай просыпайся уже, мне нужно в ту комнату. А они ж не могут вместе с Бэби по очереди? Ой, одновременно, точнее. Я ж не смогу закрыть обе, я могу только одну дверь закрыть. Слышу. Правильно, уходи. Край, baby, край, baby. Сидит. Ага, встал. И что это было сейчас? Хорошо. Я у него нажал, нажал на ручки. Ага. Ага, мне сейчас надо это собрать. А что все дрыгается так? Ну, давай сюда. Этот кусочек. Да. Подожди. Почему я... А, могу, могу, могу. Льюис. А этот не могу. А этот могу. Наверх. Этот могу сюда. Почему я не могу этот кусок взять? А, надо к нему ставить. Пизда мне сейчас кто-то придет. Но если меня сейчас заберут опять, просто идите в задницу. Так, вот так. Ой, блядь, вот это я на изоленте просто. Блядь! Ебаный, я же сказал, мне блять ебало этими клешнями Ай, блядь, я не успел. Есть сохранение? Да! Есть сохранение после того, как взял монетку. Отлично. Блять! Я застрял в текстуре. Подожди. Я думал, нельзя выбраться, а можно? Оказывается. Сколько у меня времени есть? 6.22. Давай-ка двигай-ка ты отсюда, да? Чучело мяучило Я очень много времени потратил Уже На это все дело Дай-ка мы вот так сделаем Так, погнали собирать Эту сюда Эту сюда Эту Наверх Эту сюда Эту Сюда, вот так. Это все. Прискакал уебок. Ладно, ладно. Хорошо, я что-то соберу, и что? Короче, я думаю, это фи финишная прямая. Блять, хорошо, что хоть сохранение есть. Спасибо. Где еще одна, блядь? Нажимай ее быстрее Никого? Ты устал? Мы же даже не бегали с тобой Ладно, рискнем, пошли Так, Эту сюда Эту вниз Опускайся, что так медленно Эту туда Так, стоп, убежали назад Очень странно Пока все как-то очень тихо Пу-пу-пу, блядь Эту наверх Ну так он уже медленно ее перетягивает так, мне кажется, вот этот красный сигналчик это о чем-то говорит, да? Надо прислушиваться. Все. Так, этот сюда. Блядь, почему трясется все? Этот сюда. Нет. А, это в дверь кто-то постучал. Все? Блять, кто-то идет. Я понял, что, короче, вот это ту-ту говорит о том, что приближается пиздец. Сигнализация типа сработала. Встань. Ага, Фредди проснулся. Ладно. Ой, Фредди, блядь. Бёрн Трап. Бёрн Трап. Бля, ну название у него охуенное, конечно. Бёрн Трап. Бёрн, типа, может, как рожден, Ну, Бёрн от чего, наверное, рожден? Ну, трап. Я знаю трапов тайландских. А знаю трапов, э -э, типа, как ловушка. Не знаю, я все правильно там вроде сложил. Ну серия такая, блядь, ты че? Сложно. Офигеть как сложно, но офигенно интересно. Успел, блядь, просто на изоленте. Пошел нахер отсюда. Ебать, я просто... Где мои способности человека-паука? Опа, открылась дверь. Тика-тика-тика-тика-тика, уходим отсюда. Просто бежать. Люк. Блять, мне еще одной локации не хватало. О, -о, -о, -о да. Чего? Salvage Rage Achievement Complete Если будут еще уровни То это мы оставим на следующий раз Что происходит? Human Motion Detected Как я этот Human Motion Что ты хочешь со мной? I finally got him body. Типа я создал оригинальное тело... И, и, и, ...экстракт ремнант... А, активировал его. А, создание нового тела. Я использовал части человеческого тела... андоскелетон from the attraction... Типа экзостелетон... Ну, типа части металлического аттр... из аттракциона. А, по... Короче, это типа, я так понял, про создание, да? Агент Ебать Вот видите части тела человека Бля, это что, это ласт типа? Вайфая нет у вас Ага О, блядь! Сука, Венни, блядь, ох, сука Это было. Да, я не ожидал такого. Это подруга мне, конечно, дала жопе. Это что, его глаза? А это он? Нет, это Бернтрап. Нет. А, она сейчас будет из меня выкачивать эту жидкость. Не, у него он человеческая челюсть. Типа не трогать меня? Или что? Или он сейчас просто нас убьет? И что? О да! Ну это финал. Типа... Если дальше будет продолжение, просто это все испортит. Типа я... Где? Ага. А он меня не убил? Смотри, они в костюмах аниматроников, а это типа я, это мое воспоминание? Прикольно Но то, как они угорают над челом или над девушкой, кто это, типа, это просто куски дерьма вонючего Я желаю, чтобы они вас съели Почему он указывает на Фредди? Эта шкатулка что-то делает? А, нам бегать надо сейчас из комнаты в комнату? А, это они кого-то, то ли нас У него майка как у Шеди, короче Он... Это Шеди. Ой, не как у Шеди, а как у песочного человека человека -пулка. А, они бросили кого-то на сцену к этому К Фредди Это девочка. Ну, в общем, похоже на девочку. Не, это мальчик. А... Он как будто бы даже сочувствует. А Фредди вообще в ахуе, походу. Ну, вот эти вот дигандоны в шляпах, это, конечно, жесть. А что это, блядь, за чучело? Боюсь. Нам? Нет? Заебись. Добрый вечер, нахуй. Звук я из первого фнапа. Типа мы теперь аниматроник или что? Вот это психоделика. Я потратил на прохождение этой серии Два э -э -э, часа. Два часа. Ну, это было коротко необычно. Обалденно. Два человека сделали. Анджел UK и Альберта <говорит> ПМ. Будем играть дальше в остальные в аниматронике. Это было офигенно. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, делитесь впечатлениями в комментариях. Uh... Спасибо за то, что вы со мной, вы крутые, нас уже, кстати, да, нас уже, там, уже больше 330 C, там, это, это потрясно. И что хочу сказать, огромное спасибо за просмотр, до скорых встреч, мои дорогие, и всем пока.